Народ, всем привет! Сегодня хотел бы вам показать ветку прокачки нового снайпера Сиал, который будет доступен в арсенале за жетоны в нашем новом событии «Линия фронта». Хоть многие из вас и видели данную ветку прокачки в группе ВКонтакте, либо на стриме с разработчиками, но в каждом элементе есть микро-нюансы, которые не описаны в постах и которые вы не видели. В группе ВКонтакте не было показано ни длительность способности вспышка, соответственно, ни стоимость применения, ни длительность эффекта. А в данном видео вы все сможете видеть и более полно, оценить данного снайпера. А также хотелось хотел сказать пару слов по актуальности данной информации. Все, что вы сейчас увидите, актуально по состоянию на 19 июня, возможно перед выходом данного снайпера где-то что-то подкорректируется. Про это не стоит забывать, это возможно не финальная версия. Но как минимум самое актуальное, ладненько, давайте посмотрим на ветку и подумаем, что же этого снайпера может получиться. Первое улучшение это особая черта, при стрельбе поверх укрытия уменьшается отдача и увеличивается стабильность штурмовой винтовки. И глядя на наши спецсредства и первое же улучшение, которое есть у данного снайпера, можно сделать небольшой вывод. Данный снайпер все-таки более оборонительного характера, чем тот же стрелок с его гранатами. Только не надо агриться на слова про самооборону, это просто черты данного оперативника. Но ну, играть, конечно, можно так же, как стрелком, никто вам не запрещает. Следующее улучшение, это улучшение затрат на применение рывка. К сожалению, мне не удалось протестировать на расход стамины у данного оперативника, но это мы сделаем, когда данный оперативник выйдет. Уже на третьем уровне, как и у стрелка, у нас открывается наша способность вспышка, но к ними мы вернемся ближе к концу видео. Четвертое улучшение, это увеличение бэкомплекта штурмовой винтовки плюс один магазин. Изначально у нас 4 магазина, а в топе 5, что на один магазин больше, чем у стрелка. Далее мы посмотрим на снайперскую винтовку нашего скаута, слева для удобства я размещаю снайперскую винтовку стрелка. Что же мы видим на первый взгляд? Во-первых, на один магазин больше у скаута, во-вторых... Скорость перезарядки между магазинами быстрее тоже у скаута. Конечно, стрелок тоже быстро переезжается после убийства, но все-таки изначально он проигрывает. Далее, емкость магазина у скаута изначально 20 патронов, у стрелка 10. И только в конце ветки становится 20, и там они более-менее уравнивают. А вот в чем превосходит стрелок скаута, так это в бронепробитии. На 7% больше бронепробития все-таки у стрелка. Соответственно, скорострельность у стрелка на 0,5 меньше, что не намного. И урон 30 у стрелка и 28 все-таки у нашего скаута. К сожалению, как и стамина, я не успел протестировать урон по мишеням. А также, к сожалению, не смогу вас порадовать эффективной дальностью стрельбы оперативника. Но для следующего видоса по каравае постараюсь добыть для вас эту информацию, как по скаута, так и про каравае. В отличие от стрелка, мы являемся обладателем про пехотные мины, направленные на М18А1 Клейм. Такая же мина находится у Курта. Такая же, да не совсем такая. Дело в том, что урон у нас... На 20 единиц меньше, соответственно у Курта 220, у нас 200. По видео, радиус к боекомплекту все одинаково. Мина та же название, та же описание тоже, но почему-то на 20 меньше. Балансные правки, хм, странно. Я думаю это подправит, если нет, то действительно будет как-то немножко странно смотреться. Далее, увеличение базового запаса здоровья на 10 единиц. Далее у нас появляется возможность сменить оптический прицел на наши винтовки. Соответственно вы сейчас стоковую версию и теперь версию в прокачке. Далее мы можем увеличить дальность броска нашей сигнальной шашки при использовании способности вспышка. Конкретная цифра минимальной и максимальной дальности броска пока неизвестна. Далее ничего интересного, просто увеличение байкомплекта нашего спецсредства на одну единицу. После этого уже идет более полезная вещь, это увеличение времени действия способности вспышка на 5 секунд. А дальше нам помогут тесты и только тесты, потому что следующее улучшение это уменьшение горизонтальной отдачи для штурмовой винтовки. Но за это нам придется расплачиваться нашей вертикальной отдачей. И что лучше, что хуже решает только вам. Мы это все протестировали сразу на стриме, как только запустится обнову минута в минуту. Поэтому заходите на стрим, будем тестировать вместе. А дальше попахивает вампиризмом. Особая черта. Восстановление выносливости оперативника при попадании противнику в голову из основного оружия. Восстановление выносливости 3 очка. Соответственно, за каждый выстрел будете получать плюс 3 очка выносливости. Соответственно, цифра небольшая и мало кому она будет заметна, потому что 3 очка выносливости это не так уж много. Тем более с нашей отдачей, с нашей этой стрельбой, как вот видите сейчас, да, в верхнем правом углу, ну много в голову мы не напопадаем. Соответственно, и много выносливости не восстановим. Далее, уменьшение времени восстановления способности вспышка, минус 10 секунд к восстановлению, то есть скоро уже доберемся до нашей обилочки. Ну а самые нетерпеливые, наверное, уже давно перемотали. Следующее улучшение это увеличение радости от действия нашей способности вспышка, плюс 4 метра к нашей сигнальной шашке. Далее идет еще одна особая черта, и у этого оперативника она не бесполезная. Особая черта. Противник, находящийся в радиусе действия способности, получает увеличенную урон от оружия. Соответственно, даже если вы не хотите засветить, но вас решили запушить, вы кидаете под себя сигнальную шашку и, соответственно, имеете больше шанс передамажить противника, а также, выходя на противников, кидаете под них нашу сигнальную шашку и соответственно также их раздамаживайте. как вы понимаете если взять характеристики урона скаута бронепробития то соответственно может сделать вывод что урон у нас немного меньше чем у того же стрелка но как вы видите на данном ролике боты которые попадают в радиус здесь нашей сигнальной шашки получают урон в 21 единицу соответственно они получают повышенный урон у стрелка в данной же ситуации будет просто урон 20 и для того, чтобы раздамажить противника, пользуясь сигнальной шашкой, мы будем гораздо чаще, чем тот же Монг, пытается попасть шприцом в противника, для того, чтобы нанести ему больше урона. И чуть не забыл про пистолет, давайте посмотрим на характеристики пистолета, кстати, по-моему, их нигде даже до этого не светили. Пистолет у нас МК-25. Ну и, соответственно, наконец мы переходим к нашей основной способности, способность «Вспышка». Длительность 20 секунд, радиус действия 11 метров, время восстановления 40. Если не ошибаюсь, говорю по памяти, по-моему, изначально в стойке у нас длительность 15 секунд, радиус действия 7 метров. И время восстановления 50 секунд, стоимость применения неизменно, 70 очков выносливости. Что такое способная вспышка? Оперативник бросает перед собой сигнальную шашку, на всех врагов, находящихся в зоне действия сигнальной шашки, накладывается эффект метка. Шашка может быть уничтожена взрывом. Соответственно, что такое метка мы все знаем, но я прочту. Метка это силуэт, цели виден ее противнику. Длительность эффекта 1 секунда. Теперь вы знаете полностью все характеристики его способности вспышка. Соответственно, для удобства визуального вы увидите слева от вас способность разведка у стрелка, чтобы можно было сравнить. И как понимаете, это действительно очень разные способности, хотя обе отвечают за засвет. И даже здесь, как мне кажется, прослеживается именно оборонительная нотка в данном оперативнике. В чем удобство способности скалата? Мы сюда можем кинуть нашу шашку и пойти в другую сторону. И всегда знать, что если противник засветится, мы об этом узнаем заранее. И для этого нам не надо находиться рядом с тем местом, где будет находиться наша шашка. Таким способом можно перекрывать не только коридоры, но целые направления и проходы, что не позволит противнику обойти вас незамеченным. Ну и конечно же не стоит забывать про способность нанесения большего урона в нахождение противника в данной зоне. Нашу билку мы юзаем чуть реже, чем тот же стрелок и соответственно тратим на это больше в очков выносливости, соответственно стамина вылетает побольше. Кстати обратите внимание, длительность эффекта 2 секунды у стрелка, а у скаута 1 секунда, но есть небольшое отличие. Если стрелок использовал свою способность, противник засветился, через 2 секунды мы уже не видим силуэт. В случае с нашей шашкой, если противник находится в зоне действия шашки, мы будем видеть его постоянно. И только после того как он с этой зоны выйдет, он еще целую секунду будет светиться. Надеюсь, ранее рассказы про всю ветку оперативников вам нравятся. Я буду продолжать в том же духе убывать больше информации для того, чтобы поделиться с вами. Поэтому, если вам это интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал естественно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить, и больше не смею его задерживать. Гадать не будем, увидимся на стриме со скаутом. И соответственно, после этого будет полноценный обзор зачем гадать, если надо тестировать. А с вами был Димас, пока-пока, увидимся на полях сражений.